Эх, опять Новый год. Я так устал. Каждый год читаю письма, собираю подарки и потом их кладу под елки. А до пенсии так далеко. Эх. Ну а кто если не я? Оу, оу, оу! Давай быстрее, оленионок! Быстрее! Подарков куча! Мы не успеем! Всё! У меня больше нет сил! Я ухожу! Я сделал все, что мог! А как же подарки? Как же Новый год? Ты моя единственная надежда! Все остальные олени остались только в красной книге! Эльфы ушли в бизнес! А из-за глобального потепления не осталось ни одного снеговика! С меня хватит! a Calle Dura ¡Oh! на дороге. Санта-Клаус? Не может быть, тебя же не существует. Как видишь, это неправда. И мне нужна твоя помощь. Нужно развести все эти подарки детям. Либо Новый год никогда не наступит. Мы не должны этого допустить. Погнали!